Вот и завершился третий международный турнир «Рождественский». И перед нами стоит победитель весовой категории до 80 килограмм Ахмедхан Тимботов. Здравствуйте, Ахмедхан. Здравствуйте. Какие у вас впечатления от победы? Конечно же, впечатления только положительные. Я рад, что в своих родных стенах, в стенах училища Олимпийского резерва, где я сам э, проживаю, где я сам учусь, и рад, что... Мог победить сегодня, обрадовать всех родных и близких. На турнире сегодня какие приемы вы использовали? Можете рассказать немножко о своих схватках? Я особо не помню свои приемы. Я с настроем только на победу выходил, а дальше как получалось на автомате работал. Свои схватки пересматриваете? Да, пересматриваю. С тренерами вместе пересматриваем, смотрим, какие ошибки, где надо было... По-другому себя повести, где надо было обмануть. Ну, все это анализируем и делаем выводы. Ахмедхан, чувствовалась ли поддержка от зрителей? Да, конечно, чувствовалась большая поддержка от зрителей. Особенно мои братья прилетели из Нальчика поболеть за меня. Особенно их поддержка чувствовалась. И я не мог проиграть. И я... Постарался выложиться на все сто процентов и оправдал все надежды тренировки и училище Олимпийского резерва. Четвертый рождественский турнир, и вы по возрасту уже не попадаете. Скучать будете? Конечно, это хороший на хорошем уровне турнир, и хотелось бы почаще здесь бороться, но, к сожалению, я уже перехожу в другую возрастную категорию, и теперь будем радовать вас в других соревнованиях. На ваш взгляд, то количество участников команд для международного турнира – это хорошо? Вот у нас 16 было стран. Конечно, это хорошо, и огромный опыт. Для подрастающего поколения это ну, хороший опыт. И за границей некоторые выезжают, и они там теряются. И вот эти соревнования, ну, я думаю, что хорошим опытом будет для них. Во время проведения третьего рождественского возникла идея провести матчевую встречу. Можете прокомментировать, что сегодня происходило, что было? Матч и встреча ⁇ это как всегда интересно, и э, чувствуется соперничество и за команду, что вся команда может на тебе зависеть. И слава богу, мы сегодня могли доказать, что не только иранцы сильны в, в, ну, в мире, но и мы, училище Олимпийского резерва, и мы им доказали, что не только иранцы могут загонять, но и мы. Насколько сложно бороться с Ираном? Это же считается одна из сильнейших команд. Да, но они у них очень большая выносливость. Они ну э, все говорят, что они очень выносливы. Они просто не знают, что мы в училище по 2-3 часа бегаем, поэтому они так думают. Так что я думаю, мы ничем не отстаем от иранцев. И они такие же обычные спортсмены, как и мы, и просто. Тот, кто больше пашет, тот и выигрывает. В этом году, точнее, в 2020 году, вы выпускник училища. Будете скучать? Будете к нам приходить в гости? Да, конечно, буду скучать по училищу. Э Эти стены мне многое дало, и я рад, что мог сегодня оправдать все надежды. Э -э, в первую очередь Давида Владимировича, который... Я вложил большой вклад в этот турнир и каждый день он приходит с нами на зарядку тренирует всегда рядом и большое ему спасибо и училище Олимпийского резерва за такую профессиональную работу и организацию и всем большое спасибо рад, что сегодня смог всех обрадовать в своем родном училище и постараюсь почаще приезжать, я Училище всегда в новом сердце. 2019 год подходит к концу. С поставленными задачами справились? Ну, у меня цель была чемпионат мира, но, к сожалению, я не смог туда попасть. Ну, и считаю, что ну, на все сто процентов я... Я оправдал все надежды всех, ну, и тренировали свои надежды. Но, ну, эти турниры для меня как утешение, но я, моя цель была чемпионат мира, но, к сожалению, не получилось туда попасть. И, ну, эти турниры тоже хорошие, но это не моя цель. Какие планы на 2020 год расскажете нам? На 2020 год пока... Мои планы это поехать домой и съесть большой шашлык, чтобы я наелся, а потом дальше тренера решат, куда они бороться, где выступать и ну, совместно с тренерами решим этот вопрос, пока не знаю. Спасибо большое, Ахмедхан, мы желаем вам в наступающем году удачи, успехов, мы вас верим, мы за вами следим.